Я приобрел автомобиль в автосалоне Альтера от данной марки, очень хороший выбор, менеджер Владимир мне помог с выбором, большое ему спасибо.